Привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу, как в сделать подшипник с конфигурацией. В принципе, можно использовать и элементы Toolbox, но возникают проблемы, когда открываешь проект на другом компьютере с другим сервис паком. Зачастую эти элементы из Toolbox могут отображаться неправильно, и они так зачастую и отображаются. Выход из этого положения я вижу только один, это создание всех крепежных элементов и помещение их в специальную папку вместе с проектом. То есть когда будете копировать проект, чтобы все эти элементы попали в новый проект. Ну или не копировать, а переносить с компьютера на компьютер. Чтобы они не лежали в какой-то папке база там или еще как-то называется, а лежали в папке вместе с проектом. Для примера я возьму информацию сайта сайта info Здесь все довольно подробно и правильно расписано. Целые куча конфигураций здесь может быть на каждый вид подшипника. Вот вы видите. Огромная-огромная таблица. Ну и для начала э, необходимо вычертить подшипник э, одной деталью. Э, делать сборкой, я думаю, смысла нету. Это просто добавит дополнительные э, ненужные детали и дополнительное ненужное э, время перестроения. Так как это э, стандартный покупной элемент, то изготавливать его не нужно, поэтому нам э, будет нужно только обозначение и вот эти вот Параметры для правильного подбора подшипника для проекта. Ну и давайте я возьму, наверное, вот сотый номер подшипника. Здесь даны все необходимые размеры. Ну и создаем новый документ. Новый документ на создан, и теперь возникает аналогичный вопрос, на какой плоскости рисовать эскиз. Я предлагаю рисовать эскиз на плоскости справа, чтобы на главном виде у нас был вид окружности этого подшипника. ну Давайте выберем плоскость справа, создадим новый эскиз. Начертим обязательно осевую линию. Каждый чертеж должен начинаться с севой линии. И начертим два прямоугольника. Один и второй. После этого выберем вот эти два отрезка и точку. Поставим взаимосвязь пересечения. Точно так же выберем два отрезка и точку с этой стороны. И поставим взаимосвязь пересечения. Здесь поставим равенство. Так, отлично. И теперь необходимо проставить размеры. B. Это ширина подшипника. Она у нас равняется 8 миллиметров Можно ставить здесь. Можно ставить здесь. Здесь уже не важно. Ставим размер. Не 40 конечно. А 8 миллиметров Так. Отлично. Дальше. Габаритный диаметр. D 26 миллиметров Ставим размер. Берем. Один отрезок, берем осевую линию, и если мы поставим так, то здесь будет радиус. А если мы перенесем указатель за осевую линию, здесь будет диаметр. Собственно говоря, нам диаметр и нужен. И ставим здесь 26 мм. Так, отлично. Теперь внутренний диаметр D малый 10 мм. Делаем то же самое, берем отрезок. Ну вот здесь у нас уже была взята осевая линия, и здесь он понял, что нам нужен вот такой вот диаметр. И теперь нам необходимо проставить размер между этими двумя а, кольцами, внутренним и внешним. Здесь у нас стоит уже взаимосвязь равенства, как вы видите, если мы двигаем а, одну сторону одного прямоугольника, вторая сторона второго прямоугольника у нас также изменяется. Здесь мы поставим, ну, не важно, давайте поставим пока 3 миллиметра. Здесь э, особой разницы нету. И э, что нам необходимо сделать? Нам необходимо зайти в уравнение и добавить первое уравнение. Значит, э, вот этот размер у нас будет равен, ставим скобку, вот этот минус, вот этот, мы делим на 2. И еще делим на 3, так как у нас здесь три равных стороны должны быть. И не забываем скобку ставить в начале выражения. Щелкаем ОК. Здесь у нас какая-то ошибка. Еще одну скобку поставим. А, забыл поставить знак деления. Вот, делим на 3. Все, Окей. И у нас получилось... Результат 2.67. Отлично. Возвращаемся к нашему эскизу. Да. 2.67. 10. 26. В принципе здесь мы можем поставить скругление радиусом R. Радиус монтажной фаски под шипником 0.5 мм. Но можем делать это в эскизе. Можем это сделать в элементах. Но я предпочитаю делать это в элементах. Поэтому здесь мы берем повернутый бабушек основания. Осевая линия у нас уже выбрана. И вот у нас Solid построил фантом будущего подшипника. На 30 градусов все правильно, щелкаем ОК. Теперь здесь у нас появилось два твердых тела. Соответственно, два цилиндра, первый, второй, большой и маленький, внешнее и внутреннее кольцо. Добавляем материал простая, углеродистая сталь. Так, отлично. И добавляем теперь фаску. Добавляем фаску. Можно выбрать вот эту поверхность, а можно выбрать две кромки. Я выберу две кромки. Здесь. Фаска под углом 45 и 0,5. Выбираю одну, вторую. Щелкаю ОК. И также делаю еще раз. Выбираю фаску. Теперь внутри здесь и здесь. За одну команду выбрать нельзя, так как здесь два разных тела. Так, отлично. Теперь мы также заходим в уравнение. И добавляем размер Второй фаски, что, маленькой, чтобы у нас был равен размеру первой фаски. Большой, 0,5 ну мм. Щелкаем окей. Все делается для унификации и для меньшего изменения количества размеров. Так, отлично. А теперь нам необходимо нарисовать шарики. Шариков здесь под названием качения 7 штук и э, диаметр маней 4,763 мм. Выбираем плоскость справа, выбираем плоскость справа здесь, щелкаем на построение нового эскиза, выбираем осевую линию, выбираем здесь точку и выбираем точку здесь. Выбираем эту линию и выбираем точку совпадения или средняя точка. Теперь строим окружность, ставим диаметр 4,763 мм, выбираем команду «Отсечь объекта» и отсекаем лишние объекты, чтобы у нас получился вот такой полукруг. Щелкаем «Ок». И здесь выбираем «Повернутый бабушка основания». Сейчас он достроит эскиз и повернет на 100... 360 градусов. Да, вот таким вот образом у нас получился здесь шарик. Ну, теперь нам необходимо достроить ось, щелкнем окей, и достроить э, круговой массив вокруг этой оси на количество да, 7 штук. Щелкнем окей. Ну вот, подшипник у нас готов. Подшипник одной деталью. Как раз то, что нам нужно. Теперь идем э, в конфигурации и здесь... Э, Щелкаем свойства и переименовываем имя конфигурации 100. Щелкаем ОК. То есть это у нас получается номер сотый, подшипник 100. Можно здесь в свойства конфигурации ввести вот это вот имя, чтобы знать, что зарубежный, зарубежный аналог под названием 6000. Щелкаем ОК. Ну вот так вот у нас подшипник получился. Давайте проверим его массу. Масса 2 сотых килограмма, то есть 20 грамм. И проверим с табличным значением. Да, 19 грамм. Ну, практически точно. На этом первый урок по построению конфигурации подшипника завершен. Всем спасибо за просмотр. Продолжение в следующем видео.